Давай. Молодежь. О, фуркаемся. заплатил. А вот, вот это называется забой. Частят когда молодежь. Вот она идет сюда, до дома придет. Идет, идет, идет до дома. Частит. Вот она чистит. Давай, давай, давай до дома, до дома. Главное, чтобы она до дома дошла. Вот так молодые начинают чистить. Вот, вот она выходит с игрой и тянет вверх. У нас слишком много хлопков и вот она выходит. Если ее постоянно гонять и позволять ей садиться на крышу, на свою только, то она со временем выйдет из-за потому что будет знать инстинктивно, что ей надо добраться до дома. О, молодец, красавец. Вот Сизы начинает уже с подтяжечки. Это вот сиреневый начинает. Неделя как вышли. Вот смотри. Начинает. Рановато уже выходит. Вот сизенький. Должен уже вот с подтяжечкой пошел. Два раза выходит. Вот эта вот шестерочка уже поперла, уже в отрыв. Надо ее до среднего догнать, чтобы новая партия уже с ней вместе. Да, хорошо. хорошо, хорошо, хорошо. Смена, как погода произошла. Солнце было и бах, надуло. Вот это ветер северный. Двагодний бусарий. Это голубь. Уже нос отбился у него. Уже не такой длиннючий. Лох мой. Так. А это его самочка. Такая же. Посмотрим, что она у меня здесь замутит. Ну-ка, вот она пошла, долго сидели, вот что на яйца идти, вот она. Занесли там, на яйца решились идти, нельзя. Она такая верплявая, ничего Мне не нравится. Тяжко, тяга есть. Много дня. Вот Молодец. Ох, новый-то с монет. Выпустила. Нашел дома. Нашел. Тоже на ножках. Там да, он сидит. Бомбу применила. А, а ну-ка, давай. один это бусинки молодой даже пошел вот, вот до среднего догнать его. О, это там а вот они вот еще один вариант чистят когда начинает чистить ну, посмотрим сейчас вариант Продолжение С этого то она будет очень круто играть. Выпал уже молодой сиденьки. Так, выпал. Следующий кто будет? начинает кувыркаться, а потом начинает вот так вот чистить. Это, это сочка, а то сизненькая вышла, уже начала выходить с подтяжкой. Молодой сиреневый, помните, я его начал уже выдергивать столбик столбике. Значит, ненедят, не хочет лениться. Живо слабое, а еще хлопков немного. Вот, хорошо. По много. Это вот неприем уже уходит на стабильную игру. Как вот перечистят, тогда можно пустить их на яйца. Да пусть уже начинает их растоптовать городе Стариков можно прошлогодних выпустить. И пусть с ними да, Хорошо зачистил. Так, вот она идет, вторая. И вот когда они чистят их, вверх тянет, они просто угорелые и теряются, бывает. Если с головой, с памятью хорошо, значит, не потеряется. Вон, ушла, ушла Сочка выходит уже. Значит, она вышла из такого забоя, можно сказать, то он начинает на волос иногда вот так. Вот, ну или как спускается резко. Начинает летать вот, -вот, -вот в свободном стиле. Вот она. Значит, она вышла уже из этого забоя. Это сизенькая начала. Вот это уже сочка можно сказать, вышла. Уже перечистила. О, о, о. Вот уже показывает, что она может летать в любом. Балуется уже. Значит, она уже все. Почувствовала. А это вот на стадии его вот, должно вот-вот зачистить. А то унесло вид. До дома. Ох ты! Это кто такой? Вынырнул. Это сизая, а, прошлогодняя. Это сизая, прошлогодняя. Сегодня погода позволяет. Конечно, уже тра-та-та, тра-та-та, начинается. Ну, хорошо. О, сизенький, вот он молодец. Скоро зачистит. Опять пришла. Ветром уносит носит. О, она перечистила. Точно. Это уже перечистила. прошлогодние. Крылья сейчас заменятся, и лохмы вырастут, и все, и будет, он ноги таращит, значит греблю будет. Прошлогодние бусы. Вот уже нос запил, все уже, како появилось небольшое. Но лохма у него. Это прошлогодние бусы. Попробуем сейчас. Бус полетает чуть-чуть. Есть. В игре его можно вычислить, тяга такая, и он меньше пяти раз не выбивает. Это сизая поперла прошлогодняя. Молодой бусаренок. Тяжелый, я его на яйца сейчас хочу посадить. Как раз вот с этой, которая частит. если она выйдет из этого, Тоже бусы. Вот этот вывелся. Ух, ух, зверь такой. Вот какие у него пошли дудки, колодки. Мощные будут ноги. Бешеные.